Всем привет, друзья! Сейчас я покажу вам несколько самых полезных вещей, которые реально помогают в игре на не только. И первое это точка спауна. Сейчас, если кто не понял, отмотаем назад, посмотрим. Обратите внимание на мини-карту. Я появился с самым крайним с левой стороны, а это значит, что я без проблем могу успеть занять кишку, прежде чем это сделает враг. И это первый момент, который учитывается как раз для выбора тактики на тот или иной раунд. Второй момент это дымы, использовать, который нужно самому. К примеру, сейчас я закрываю выход с ямы, меня не видно оттуда. Ну и, соответственно, очень быстро занимаю второй этаж, расстреливаю пацанов на трубе. Но часто враги попадаются более опытные, быстро пробегают и занимают второй этаж первыми в этом случае. Приходится как-то выкручиваться, хотя бы с помощью того же дробовера. <связывая> Ладно, переходим уже к третьему моменту, это прокиды, да, конечно, вы можете их изучить и пытаться делать что-то подобное, к примеру, такие мощные гренадеры, но куда полезнее будет оставить гранату и применить ее как раз в том случае, когда она будет действительно нужна, будь то прокид на второй этаж, либо тот же прокид на плент во время установки бомбы. Продолжаем играть рейтинговые матчи, сейчас показываю четвертый момент, касаемый как раз установки минок, вот таких вот противопехотных. К примеру, карту вилла, можно ставить ее прямо на угол, далее поджимать центр и просто ожидать, когда кто-нибудь на нее подорвется. И это еще не все, мы уже на пункте назначения, показываю продолжение нашей тактики, так называемой. Тут для начала важно просто прислушаться и понять, на какой плент ожидать атаку, если вы угадали, это двойка. К примеру, ставится минка, и собственно у нас только одна попытка дать как можно больше киллов. Далее срабатывает наша минка. Ну и остается пару пацанов, которые легко добираются уже нашими тиммейтами. Мы ну и последний уже пятый момент, который я хотел бы затронуть, это кратность прицела. Я не знаю, почему все так обсуждают фазумы, хотя с четырехкратниками можно не хуже играть. Вот вы поставьте такой прицел на Орсис, и вы примерно поймете, о чем я говорю. Здесь я услышал, что враги подходят, поэтому был уже на готове. И посмотрите, что творится в чате, особенно сейчас. Какой нахер автошот? Вот он вообще понимает, о чем говорит? Видосики такого формата я не выпускал уже довольно давно, поэтому если этот оценить, я буду стараться делать их чаще. Как, блядь? Что? Не знаю, я просто прыгал на месте и сдох, блядь. Что за... Дядя нахуй какой-то, блядь. Да. Победитель прошлого конкурса вот он с левой стороны. Обязательно напиши мне в личку на ютубе, чтобы забрать свой приз.